Ночка горошина Катится медленно Сердце встревожено Словно прострелен на горные склоны Засады из схроны Разведка идет Вслед за туманами Бродим фантомами горести мамины Будем ли домом мы Между растяжками Тропами тяжкими разведка идет. Выходим в гости непрошено И извиняемся, делаем хорошего И растворяемся волчьими тропами Вражьими трупами разведка идет, Когда же небо укроется призраком души Становится мышью, летучею, снова ущельями, тайными щелями Разведка идет, красит багровый загад, кровью ущелья и гроты, Вновь возбуждая азарт дикой охоты. Несколько суток подряд нервов натянуты нити, но прикрывает отряд Ангел-хранитель, выходим в гости брошенно, И извиняемся, делаем прошего, И растворяемся волчьими тропами Вражними трупами разметка идет, когда же небо укроется, Призраком тучию сердце становится, мышью летучею снова ущельями, тайными щелями разметка идет. Поднялась луна с дна, ущелье Вот типу цель видна. Головны движения будет коротким боем, ну а затем домой рассветка вперед! Творяемся. Волчьими тропами вражними трупами Разметка идет Когда же небо укроется Призраком дучею Сердце становится Мышью летучую Снова ущельями Тайными щелями Разметка идет Или